Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим об одном очень интересном вопросе. Недавно я сидел и все никак не мог придумать идею для новых видео. Дело в том, что все железки что были я уже обозрел, а новые поступления будут лишь в конце месяца. И тут вдруг я наткнулся на видео Jays Two sense с темой что делать после сборки ПК. И я вспомнил, что вы тоже активно меня просили сделать подобное видео в комментариях под моим подробным гайдом о том, как собрать ПК. В общем, возрадуйтесь, этот день наконец-таки настал, об этом сегодня и поговорим. Копировать то, что сказал Джей, я не буду, но думаю, что в любом случае видео будут перекликаться, хочешь не хочешь. Итак вы собрали ПК, что же делать дальше? Первым делом нужно подготовиться, если Windows у вас не установлено на один из жестких дисков в вашем компьютере, то пожалуй нужно начать именно с этого. Подготавливаем Windows и драйвера для установки. Винду качаем с официального сайта Microsoft, мы не будем пользоваться всякими разными пиратскими подборками, не потому что они пиратские, а потому что вы никогда в том количестве файлов которые имеет винда не найдете закладки с троянами, скрытыми программами для управления и прочей нечистью, которые мог оставить автор подобного детища. Тех, кого интересует вопрос, как же потом активировать винду, отвечу, что есть три способа. Как в фильме «Оружейный барон» три вида сделок. Белые легальные, черные нелегальные и серые, когда ты сам не можешь понять, легально то, что ты делаешь или нет. Первый способ пиратский, нелегальный, используя приложение KMS Auto. Ссылок на него оставлять не буду, гуглите и качайте сами. Ответственность за это никто не отменял. Второй путь легальный, пойти и купить винду в магазине, обычно она стоит от 8000 и выше, поэтому этот вариант подходит не для всех. Третий путь серый, но де-факто с юридической точки зрения он тоже нелегальный. Это купить UEM ключ на винду где-нибудь на ebay за 300 рублей. Плюс последнего способа по сравнению с пиратками заключается в том, что он дешевый. И вы не будете иметь проблем с обновлением винды или слетом лицензии. Минус, если есть шанс, что к вам наведается полиция, то ответственность вам придется нести так же как и с пиратками. Ибо UEM ключи это ключи, поставляемые Microsoft. Софта с готовыми ПК и разрешения производителя на продажу у тех кто их продает нет поэтому это по факту контрафакт и да все вот эти вот варианты где продают ключи по 500 рублей 800 рублей 2000 и так далее это те же ключи за 300 рублей с БМ, просто с большой наценкой ну да ладно друзья мы ушли от темы качаем посылки винду точнее программу для ее загрузки с ее помощью мы будем делать установочную флешку для windows да дисками 21 веке уже пользоваться, наверное, не стоит. Также нам потребуется флешка минимум на 8 гигабайт. Ее мы форматируем в формат FAT32. Все данные с нее сотрутся, так что будьте внимательны. Вставляем флешку и запускаем скачанный загрузчик. В запустившейся программе нужно выбрать, что мы создаем установочный носитель. Выбираем в качестве носителя USB устройство. Далее выбираем нашу флешку и ждем, пока на нее загрузится и запишется образ ВНД. Также обратите внимание, что на диске C компьютера, на котором будет происходить загрузка и создание вот этой установочной флешки, должно быть минимум 8 гигабайт свободного места. Иначе при создании этой загрузочной флешки будет всплывать ошибка. Спустя минут где-то 20-30 флешка уже будет готова. Также лучше заранее подготовить набор драйверов. Да, Windows 10 и сама спокойно ставит дрова, или их можно скачать после установки, скажете вы. Но сколько раз уже было, что винда не находит дрова на сеть. И вы остаетесь без интернета и скачать уже ничего не можете. Не нужно повторять эту ошибку, тем более если ее можно избежать. Поэтому готовимся заранее. Нам нужно зайти на сайт производителя именно вашей материнской платы и скачать оттуда все последние драйверы именно на вашу модель материнки. Обычно они находятся во вкладке саппорт или Download. Обратите внимание, что мы качаем драйвера из всех категорий. Wi-Fi, Bluetooth, аудио, чипсет, сеть и так далее. Далее отдельно желательно скачать драйвера для видеокарты сайта Nvidia, если у вас карта от зеленых, или AMD, если от красных. Ссылки будут в описании. Тут нам нужно будет единственное, что выбрать свою видеокарту из предложенного списка, чтобы система предложила нужный нам набор драйверов. Владельцам райзенов, особенно это касается райзенов 3000, надо скачать еще последние драйвера чипсета. Гуглим по запросу драйвер чипсета AMD Ryzen. Все скачанные драйвера мы закидываем на флешку, ту же или лучше другую, они нам потом понадобятся. Далее вставляем флешку в компьютер, включаем собранный ПК и зажимаем или неустанно тыкаем на клавишу Delete, чтобы войти в BIOS, где нам нужно будет кое-какие сделать вещи. Сразу скажу друзья, что вопросы что делать если комп не включается, это тема отдельного видео, если объяснять в рамках данного видео, то времени просто ни на что не хватит. Итак, в биосе вас закинет или в полную версию классика или advanced или в упрощенную, она называется чаще easy. Обычно всю нужную нам информацию можно посмотреть уже в упрощенной версии, тут находится информация о процессоре, оперативной памяти, жестких дисках и вентиляторах. Я буду большинство аспектов показывать в рамках именно упрощенной версии, дабы не усложнять и без того сложный вопрос. Но дело в том, что не на всех биосах такая упрощенная версия вообще есть, поэтому если у вас упрощенного варианта вдруг не оказалось, то загляните под видео в закрепленном комментарии, я постараюсь описать, где все те же настройки находятся в расширенной версии биоса и ответить на самые популярные вопросы. Также вас может с порога закинуть в расширенную версию и чтобы вы не пугались, я на скринах показываю, как переходить из расширенной версии в упрощенную и Обратно, На разных биусах разных плат Вносить изменения мы сейчас не будем Наша задача на данном этапе оценить Все ли устройства у нас отображаются и работают корректно В первую очередь смотрим на температуру процессора В простой в биосе она обычно должна быть в районе 30-40 градусов если температура больше этих значений, то надо отключать ПК и проверять, правильно ли установлен кулер, правильно ли нанесена термопаста, вообще нанесена ли она, работает ли вентилятор кулера и так далее. Где можно увидеть температуру процессора в биосах разных плат, вы сейчас видите у себя на экране, она обозначается обычно как CPU Temp или CPU Temperature. Далее мы проверяем, все ли модули памяти видят наша система. Для того, чтобы у вас потом память заработала на заявленной производителям частоте важно чтобы она была воткнута в нужные разъемы по умолчанию это разъем а2 если один модуль а2 b2 если два модуля 4 модуля можете втыкать уже как хотите далее проверяем все ли вентиляторы видит наша система отмечу что если вы подключаете вентиляторы через раздвоители в один разъем или через хаб то все подключенные таким образом вертушки будут определяться как один вентилятор. Если подключаете через блок питания, то они вообще не будут отображаться. Если увидите, что какой-то вентилятор не отображается в биосе или не крутится физически, то отключаем ПК и проверяем, что с его подключением не так. Особенно это, конечно же, касается вентиляторов процессора. Они носят первоочередной характер. Где отображаются вентиляторы в разных биосах, на разных платах, вы сейчас видите у себя на экране. Далее мы проверяем, все ли накопители видит наша система. Тут важно отметить, что в некоторых биосах М2 накопители отображаются отдельно от SATA. Если какой-то накопитель система вдруг не видит, то проверяем его подключение. Также некоторые SATA разъемы делят линии с М2 разъемами, то бишь работать будет либо то, либо то. Поэтому обращайте внимание, что и куда подключаете. Информация есть в инструкции к вашей материнской плате. Не поленитесь ее изучить. Ну да ладно, если все нормально, то нам надо выбрать нашу слешку с виндой в качестве Boot Option 1, то бишь первая строю на загрузку. Это можно сделать в упрощенной версии, используя вот такую вот менюшку, в которой можно или выбрать, что будет первым, или просто менять порядок путем перетаскивания. Где данное меню находится на биусах разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. Выбираем не просто флешку по названию, а UEFI, название флешки. То же самое можно сделать и в расширенной, кстати, версии биуса, зайдя во вкладку Boot и также выбрать флешку как Boot Option 1. Как это выглядит в расширенных версиях биусов разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. Жмем клавишу F10, дабы завершить и сохранить настройки, и ждем пока загрузится установщик винды с флешки. Ну вот, собственно, можно приступить к установке. Настройки языка можете не трогать и пропустить. Здесь все выставлено верно. Жмем установить. Если у вас есть ключ для активации Windows, уже купленный с eBay или купленный официально, то можете его прописать сюда. Если нет, то можете пропустить данный шаг и сделать это уже позже, после установки Windows далее выбираем вид винды тут все просто какую покупали такую выбираем или на какую ключ купили такую выбираете но всем пиратам и полупиратам советую ставить Pro, ибо раз уж играть то играть в ABAN. хотя если вы сравните то поймете что существенной разницы в разных вариациях windows почти что нету после этого жмем далее принимаю ок выборочная и нас закидывает в управление дисками где нам нужно будет выбрать диск на который мы будем устанавливать Windows. Определить тот, который нужен именно вам, не составит труда. Легче всего это сделать, ориентируясь на его объем. Далее если диск новый, то нам нужно будет создать на нем тома. Дело в том, что новый диск по сути своей представляет собой чистое непаханное поле, скажем на 465 гигабайт. И нам надо разбить его на части. Чаще всего многие делают просто. Один физический диск, один том, то бишь одна часть на весь его размер, в нашем случае на 465 гигабайт. Но если вы хотите сделать из одного физического диска, допустим, два тома, C и D, то вы можете создать один том, скажем, на 100 гигабайт под систему и оставшиеся 350 гигабайт, допустим, под игры и файлы. Просто для своего удобства. Диск физически, конечно, останется один, но отображаться в винде будет как два. В случае чего, не волнуйтесь, тома легко удаляются и можно очень просто переразбить все сначала. Я лично буду делать самый распространенный вариант, то есть один диск, один том. Также обратите внимание, что Windows помимо основного тома, куда будет ставиться система, также создаст несколько мелких томов для своих внутренних целей. Обычно они скрыты и в системе никак не отображаются. И трогать их, друзья, конечно же, не нужно. После разбивки дисков выбираем тот, на который будем устанавливать Windows, и жмем Далее. У нас начнется процесс установки. Порой возникает проблема, связанная с тем, что нужный диск при установке не отображается. Хотя в BIOS он есть, и мы знаем, что он подключен правильно. И чаще всего это случается при установке Windows на M2 NVMe накопители. И однотипных решений проблемы, к сожалению, нету. Обычно советы по отключению или включению CSM или ICHI, и выключению Security Boot или переключению режимов legacy и UEFI не помогают, поэтому дам те советы, которые обычно работают. Первый заключается в том, что нужно отключить все остальные диски и оставить только нашего M2 пациента. Если это не поможет, то попробовать обновить BIOS платы. Порой тоже помогает ну и напоследок если уж ничего не помогает то можете поставить винду на другой диск а затем с помощью ронницы а или любой другой программы перенести ее на m2 накопитель то есть проще говоря скопировать но процесс там немножко более сложный поэтому для этого нужна специальная программа. Также при установке винды на старые диски, где уже была винда, особенно семерка, может возникнуть вот такая вот ошибка. Ссылку на то, как она решается, я оставлю в описании. Вот как-то так, друзья. Как только установка винды закончится, Windows должна перезагрузиться и начать загружаться уже с диска, куда мы ее установили. Но бывает в некоторых случаях, что вместо загрузки с диска система после перезагрузки снова начнет загружаться с флешки и будет предлагать нам снова установить Windows. Дабы разорвать этот порочный круг, мы перезагружаемся, заходим в BIOS и в той же вкладке Boot выбираем в качестве первой опции не флешку, а наш диск с виндой. Нам нужен тот, у которого прописано в начале Windows Boot Manager. Или как альтернативный способ, просто при перезагрузке компьютера выдерните флешку для установки, она уже все равно не нужна, и все должно начать загружаться с диска. Далее после загрузки Windows предложит вам настроить себя. Выбираем тут регион Россию, выбираем основную раскладку русскую, выбираем какую вторую раскладку клавиатуру использовать. Выбирать в качестве второй раскладки английскую не обязательно, она и так будет установлена. Но вот если вам нужна какая-то специфическая английская или иная какая-то, допустим японская, то здесь можете выбрать. Потом ждем, далее выбираем способ настройки для личного использования. Если у вас есть учетка на сайте Microsoft, то можете ввести тут ее данные. Чаще же оно никому не нужно, поэтому жмем автономный режим. Прописываем название нашего ПК, прописываем пароль, если он нужен. Если нет, то просто жмем далее. Следующим шагом нас любезно спросят: хотим ли мы тотальные слежки за нами. Я лично всегда отказываюсь от таких заманчивых предложений и поэтому снимаю все галочки. Ну вы решаете уже непосредственно за себя. Ну вот собственно и все, вуаля, Windows установлено. Далее мы заходим в центр обновления и качаем все последние обновления, ждем пока они установятся и при необходимости несколько раз перезагружаем ПК в процессе. Повторяем запуск обновления и собственно, перезагрузки, пока обновление у нас не закончатся. Единственное, что если нет доступа к интернету, то нужно сначала поставить драйвер на сеть, который мы заранее подготовили на нашей спасительной флешке. Обычно он в названии содержит слово LAN или WLAN, если речь идет о Wi-Fi подключении. Обычно они запускаются через файл setup или авторан. Проверить все ли мы установили обычно легко. Нужно зайти в диспетчер устройств. Если ничего не выделено желтым, значит все поставили. Если выделено, то смотрим, что забыли установить. Также вы не увидите в Инде сразу все свои диски Его система их еще не видит Их надо инициализировать и разбить на тома Так же как мы делали при установке Windows Для этого заходим в создание и форматирование жесткого диска Диски выделенные синим уже работают Если черным, то нам нужно тыкать по ним правой кнопкой мыши И создавать тома Как и в шаге с установкой винды Делаем томов сколько вам нужно но ну, обычно один Выбираем здесь букву диска Остальные параметры в принципе оставляем по умолчанию Вуаля и все должно быть готово Далее перезагружаемся и заходим в BIOS. Теперь мы будем настраивать уже его Тут нам нужно выставить в первую очередь профиль оперативной памяти Если ваша память его имеет Обычно профиль имеется у любой памяти с частотой выше 2133 МГц Да это все банально скажете вы друзья Но я встречал людей которые купили память на 3200 МГц и сидели на 2133 не зная тупо как это исправить как включить XMP профиль вы сейчас видите у себя на экране после его включения нажать F10 и подождать пока система загрузится как выставить XMP профиль памяти в биосах разных плат вы сейчас видите у себя на экране также покажу вам где данные настройки находятся в расширенной версии биоса если вдруг после включения XMP возникают проблемы, то есть система не грузится, черный экран, то вариант А2 или нужно обновить BIOS материнской платы, ссылка на то как это делается будет в описании или же если это не поможет, то боюсь что имеет место несовместимость памяти и материнки придется или менять память, или ждать обновления биос, когда производитель улучшит совместимость или подбирать параметры вручную, что в принципе равносильно разгону памяти видео о разгоне уже было ссылка будет в описании процесс как я и сказал почти аналогичен обычно удается запустить память скажем на 3200 мегагерц хотя бы на 2800 3000 мегагерц то есть чтобы она работала более-менее нормально также можете настроить в биосе работу вентиляторов для этого переходим в каждом вентиляторе в ручной режим или manual и выставляем кривую скоростей в зависимости от температуры обычно в зависимости от температуры процессора для вентиляторов процессора, то есть CPU FAN и CPU Optional, и от температуры материнской платы или, опять-таки, CPU для всех остальных. Если вы подключали вентиляторы процессорного кулера или водянки в другие разъемы, кроме CPU Fan и CPU Opt, то настраиваем для тех разъемов, которые вы подключали. Тут уже проверяем вашу внимательность. Обычно я ставлю до 70 градусов максимальный скоростной режим, при котором вентиляторы остаются тихими. Далее делаю планомерный рост скорости с ростом нагрузки. Где данное меню находится на биосах разных плат, вы сейчас видите у себя на экране. После всех этих шагов, после того как вы настроили вентиляторы, выставили XMP сделали предварительные настройки, можно сохранить все ваши настройки в отдельный профиль в биосе, чтобы в случае сброса биоса по какой-то причине не пришлось его настраивать с нуля. Как это делается на разных платах вы сейчас видите у себя на экране. После всех этих действий жмем F10 для сохранения изменений и профит, все собственно готово. Далее можно с ПК уже не непосредственно работать. Также отмечу небольшой нюанс для владельцев процессоров от AMD. В первую очередь это касается владельцев процессоров Zen 2, то есть 3000 Вам, чтобы процессор выходил на максимальные э, частоты, на максимальную свою частоту заявленную, нужно в первую очередь обновить BIOS вашей материнской платы, чтобы в BIOS была поддержка от 1003 1.0.0.3 ABB или 1.0.0.4, хотя он не очень стабильный, ну или выше, если будет такая возможность далее вам необходимо как я и сказал установить драйвер чипсета причем драйвер чипсетов ставятся каждый раз после обновления биоса после этого зайти в энергопитание и выставить профиль amd максимальная производительность собственно после этого для вас настройки должны быть завершены и процессор должен уже выходить на максимальные частоты вот как то так друзья если у вас возникли вопросы задавайте их в комментариях я понимаю что эта инструкция не полностью и не исчерпывающая есть куча нюансов и куча проблем которые возникают с установкой венды и прочими вещами но я постарался основные нюансы для вас озвучить всем еще раз спасибо Ну а если решите приобрести себе комплектующий для вашего пк то загляните на сайт немецкого магазина computer universe там достаточно низкие цены есть разные скидки и акции и довольно большой ассортимент только не забудьте поменять верху на сайте страну Россию, чтобы увидеть актуальные цены. И изучите, пожалуйста, информацию по таможенным лимитам. Видео об этом есть на канале. Ссылка на сам сайт, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выходящих видео. Это будет, наверное, лучшим комплиментом для автора. Также подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!